хочу показать вам всем семена шишки ту и западная отличаются от туи восточной у ту и западная вот такая вот шишка у туи восточной вот такая вот вот сдираем ее и в каждой есть семена семена вот так вот. надавили Ну ту и восточную можно будет собирать попозже. Вот они вывалились. Если можно видеть вот эту вот шишка. Вот семена ту и западной. Вот семена туи и восточной. Любой туи западной. Будь то колоновидная, будь то шаровидная. Туя западная имеет вот такие семена. А туя восточная имеет вот такие шишки и такие семена.